Здравствуйте, добро пожаловать в мир вина. Меня зовут Фернандо Кастро. Я винодел в пятом поколении и являюсь владельцем винодельческого хозяйства Бодегас Лос Маркос, где мы сейчас и находимся. Хочу представить одно из наших характерных вин. Монтекрус Крианца. Вино контролируемое по происхождению Д.О.В.Альде Пенис, безусловно, старейшего и самого престижного из девяти винодельческих регионов Кастилла-Манчы. Вино на сто процентов состоит из сорта винограда Темпранильо. Цвет вина черешнего малиновый насыщенный, благодаря выдержке в бочках. Вино выдерживалось 6 месяцев в дубовых бочках. Вот в этих бочках, которые расположены вокруг нас сейчас. И дополнительно вино выдерживалось минимум 6 месяцев в бутылке. В букете есть свежесть, но также естественно различимы нотки дуба. Чувствуется характерный аромат французской бочки. Вкус вина очень элегантный, характерный для вин из сорта Tempranillo. Присутствуют мягкие танины, что делает это вино очень питким. Вино идеально сочетается с рисом любыми сырами и рекомендуемая температура подачи на стол 16-18 градусов. Уверен, вам понравится это вино.